Привет! В этом видео поговорим о стресс-маркетинге, о том, как работает этот инструмент. Почему хочу рассказать, потому что сама недавно чуть не попалась на эту ловушку. Видео будет полезно всем, и маркетологам, и не только. Итак, поехали! Стресс – это естественная реакция организма на все то, что выбивает нас из равновесия. Это может быть угроза, конфликт, груз и так далее. Стресс-факторов на самом деле очень много и проблема в том, что в современном мире их становится все больше и больше. Здесь еще нужно отметить, что у нас есть так называемые естественные инстинкты. И эти инстинкты всегда будут сильнее раз, разума. То есть вот нас спровоцировали, и мы сразу каким-то образом отреагировали на автомате, не задумываясь. Доказано, что где-то две трети наших поступков, а может быть даже больше, мы совершаем не, не думая. То есть на автопилоте идет такой импульс из подсознания. Мы даже не понимаем, почему мы так поступаем или ведем себя определенным образом. И вот понимание вот этого свойства человека, совершать неосознанные поступки или действовать еще на основе естественных инстинктов, вот эту особенность иногда используют в маркетинг. Как это происходит? Потенциального клиента нужно сначала вогнать в стресс, то есть выбить из равновесия. Причем нужно учитывать, что у человека есть такое свойство, как себя накручивать, то есть сам человек может что-то еще себе додумать, себя накрутить, и таким образом стресс и напряжение становятся еще сильнее. Ну, например, реклама рассказывает о какой-то потенциальной угрозе, о которой человек не знал или может быть просто не думал. Потом в процессе коммуникации эта угроза усиливается, доводится до это точки кипения, и потом предлагается не волноваться, потому что есть некий продукт, который может проблему решить. То есть механизм действия на самом деле очень простой. Сначала нужно вогнать в стресс, и чем сильнее, тем лучше. А потом просто предложить продукт, который позволит вот этот стресс и это напряжение снять. Самый яркий пример это реклама медикамента. А здесь в основе лежит инстинкт сохранения жизни, то есть реклама будет показывать какие-то угрозы для жизни, например, может рассказывать о том, что ждет человека, какой дискомфорт, либо даже какой ужас при нехватке, допустим, каких-то витаминов, либо минералов. Таким образом это еще может сопровождаться статистикой, допустим, что большинство людей об этом не задумываются и проблема на первых стадиях не ощущается, но на самом деле все серьезно, но можно не ждать появления проблемы, а действовать на опережение и поэтому нужно начать принимать какой-то препарат. При этом здесь еще может использоваться эмпатия. Эмпатия это 100% маркетинговая ловушка. Дело в том, что благодаря эмпатии зрители видят себя в героях рекламных роликов. И они вместе с героями проживают ту же самую проблему, проживают стрессовую ситуацию. То есть мучаются вместе с героем, либо испытывают какой-то дискомфорт. И потом, прожив вот эту ситуацию, прочувствовав ее, они могут принять решение действительно совершить вот такую вот эмоциональную покупку. То есть стресс-маркетинг играет на эмоциях, и стресс-факторов очень много, можно брать любую из них и на этом играть. Например, может быть еще стрессом угроза потери чего-то, например, денег. Вот Дальше расскажу историю, в которую попала я. Я планировала покупать самокат, и при совершении покупки продавец стал предлагать мне купить еще гарантию от продавца. Мотивируя это тем, что вот продукт у нас имеет особые условия эксплуатации. То есть у нас там не такие ровные дорожки, например, как в Европе. Этот рассказ сопровождался тем, что использовались какие-то технические термины и так далее. То есть мне объясняли, что могут быть такие поломки, которые производитель гарантии от производителя не и этот ремонт очень дорого и так может получиться что я потрачу деньги впустую поскольку потом буду тратить их на ремонт естественно это меня во мне посеяло сомнения и мне стали предлагать купить вот такой сервис все выглядело правдоподобно потому что эта же компания занимается ремонтом самокатов и вот сегодня вот этот сервис гарантия на один год от продавца он предлагается с 20 процентной скидкой я, если честно начала сомневаться но не повелась на это сразу а пошла собирать дополнительную информацию читать отзывы комментарии очень многие аргументы которые использовали менеджеры этого магазина они были преувеличены но коммуникация была построена очень профессионально то есть расчет был на некомпетентного покупателя то есть которым в принципе я тогда и являлась что вот под влиянием легкого стресса волнения человек совершит дополнительную покупку а именно купит гарантию от продавца на один год что произойдет на самом деле, а скорее всего в первый год эксплуатации с самокатом просто ничего не случится. Но таким образом вот такой вот подход дает возможность иногда немножко поднять продажи. Стресс-маркетинг это очень эффективный инструмент, который хорошо работает на эмоциях. Под влиянием стресса, под влиянием эмоций мы можем совершать какие-то ненужные там, импульсные покупки, покупать что-то ненужное. Поделитесь в комментариях, а ловились ли вы на нечто подобное. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!